А, на самом деле очень приятно и неожиданно, потому что центр такого масштаба и такого оснащения сложно найти на территории РФ и стран СНГ, и был приятно удивлен, так как первый раз на самом деле в Азербайджане, и а, очень приятно удивлены и людьми, и оснащением, и коллективом, который такой дружный, семейный. Очень приятно, и надеюсь, что наш приезд, э, мой больше связаны с э, адаптацией какого-то нового оборудования, которое здесь также появилось, поможет э, местным специалистам и специалистам всего Азербайджана еще выше, если это возможно, поднять уровень эндоскопии медицины в целом.